Еще один важный момент, о котором не нужно забывать при работе с держателем Sprint Plus. Во-первых, как крепится он к ручке. Вот здесь плоская отвертка обычная, либо может быть 10 копеек, либо может быть 25 копеек. Вы это выкручиваете, и вот здесь есть один маленький нюанс. Если вам нужно что-то заменить, ручку, например, заменить, нужно четко понимать, что вот эта часть, вот эта часть, это для.. Болта. А вот эта часть это для гайки. Там должна быть гайка. Тогда она, она вставляется. Она не прокручивается никуда. И мы спокойно болтом это затягиваем. Если вы сделаете наоборот, то у вас будут потом проблемы. Выкрутить такую штуку довольно непросто. Потому что ну, она как, как суется. Обычно вот здесь вот в этом месте зарастает там. От воды, соли, жесткости остаются и тому подобное. Здесь оно как суется и плохо выкручивается. Поэтому из этого может получиться целая проблема. Пожалуйста, вставляйте вот это место для гайки, вот это место для болта. Не, не путайте.